Здесь, в Гарварде, я занимаюсь математической биологией, и прежде чем начать доклад, я хочу рассказать вам, кто такие математические биологи. Лучше всего это объясняет небольшая история. Итак, к пастуху и стаду его овец подходит человек и говорит, «Давай, если я угадаю, сколько овец в твоем стаде, ты мне одну отдашь». Пастух отвечает, ладно, попробуй. Человек оглядывает стадо и говорит, 83. Пастух поражен, это верное количество. Ну, человек забирает овцу и уже хочет уходить, но пастух ему говорит, погоди, давай, если я угадаю твою профессию, ты мне мою овцу вернешь. Ладно, давай. Ты должно быть математический биолог. Как ты узнал? Ну ты же забрал мою собаку. В общем, в моей области важно получать правильные числа. И сегодня я расскажу об эволюции сотрудничества. Это очень большая тема, так как дарвиновская эволюция основана на естественном отборе, а естественный отбор – это борьба за выживание, конкуренция. И в такой борьбе вопрос ставится так. Зачем мне вообще помогать кому-то другому? Зачем снижать свою приспособленность, чтобы, скажем, увеличить приспособленность кого-то еще? И это основной вопрос эволюции сотрудничества. Итак, в минимальном взаимодействии у нас есть два человека, или, скажем, две клетки. Но давайте сегодня говорить о людях. Один из них — донор, а другой — реципиент. Донор несет издержки, а реципиент получает выгоду. Издержки и выгоды измеряются успехом размножения, и размножение может быть генетическим или культурным. То есть мы используем ту же схему для описания, скажем, людей, обучающихся вести себя тем или иным образом, а не передающих гены. В этом случае мы ведем речь о культурной эволюции. В общем, у нас есть такая схема, и оба человека должны одновременно сделать выбор между сотрудничеством и отказом от него. Получается известная игра. Это игра в смысле теории игр, области математики, изобретенной Джоном фон Нейманом. И вот здесь показан мой выбор и ваш выбор. А то, что написано красным, вы получите при указанных исходах. Итак, вы увидели эту матрицу исходов, и теперь нужно определиться с действием. Либо сотрудничать, либо отказаться. А я тоже выбираю между сотрудничеством и отказом, поэтому мы играем в игру одновременно. Пожалуйста, взгляните на матрицу и сделайте свой выбор. Кто хочет сотрудничать со мной? Поднимите руки. Кто хочет отказаться? Всего несколько отказавшихся некоторые люди, много людей вообще не решили, то есть мне нужно сказать, что это непроизвольная игра. В теории игр бывают так называемые произвольные игры, в которых есть третий столбец, означающий «ничего не делать». Но здесь такого нет. Дилемма заключенного – вы должны обязательно сделать выбор. В общем, вы должны были бы рассудить вот так. Вы не знаете, как я поступлю. Допустим, буду сотрудничать. Если я сотрудничаю, вы выбираете между b-c и b. И B больше, чем B-C, так как b больше чем C, которая больше нуля. Таким образом, если я сотрудничаю, Вам нужно отказаться. Если я отказываюсь, Вы выбираете между минус C и нулем. 0. 0 больше, чем минус C, то есть если я отказываюсь сотрудничать, то и вам лучше отказываться. Следовательно, совсем не важно, как я буду поступать. Для вас всегда лучше отказываться. И если я проанализирую игру таким же образом, мы оба придем к отказу от сотрудничества, мы оба получим нулечков. А это очень разочаровывает, так как вот там мы могли бы получить B-C очков, если бы оба сотрудничали. И, собственно, вот почему это называется дилеммой. Дилемма в том, что есть стимул отказываться, но двое сотрудничающих лучше, чем двое отказавшихся. Для группы лучше сотрудничать, но для отдельного участника всегда есть соблазн отказаться. И в этом проблема. Приведенное рассуждение – это так называемый рациональный анализ, который предлагают теоретики теории игр и экономисты, чтобы указать, что вы не можете сотрудничать с дилемме заключенного. В такой формулировке. Но мы увидели, что люди согласны сотрудничать. Это также было показано в экспериментах. Итак, возникает вопрос, почему люди сотрудничают? Я должен сказать, что как биологи мы анализируем игры малость по-другому. Нам не нужно понятия рациональности. Я привел пример рационального анализа, а рациональный игрок определяется в смысле теории игр как некто, кто понимает, что такое равновесие Нэша, и стремится его установить. Но большая часть экспериментов показала, что люди не совсем рациональны. Интересно то, что биологи не используют это понятие, но пришли к тому же заключению. То есть, если у нас есть смешанная популяция сотрудничающих и отказывающихся, отказывающийся всегда получает большую выгоду, чем сотрудничающий. И, следовательно, отказ становится все популярнее и популярнее, потому что именно так делаются деньги. Вы получаете все больше и больше денег, пока все не начинают отказываться и система распадается. Здесь естественный отбор разрушает сотрудничество, несмотря на то, что было бы лучше для популяции, и оставляет популяцию в состоянии исключительных отказов. А следовательно, естественному отбору нужна помощь, чтобы поощрять сотрудничество. Я сложу такую помощь к пяти механизмам. Работа над этим велась на протяжении последних 40 лет, и было написано несколько сотен или даже тысяч работ на эту тему. Я распределил эти работы в категории по принадлежности к одному из пяти механизмов. Вот эти механизмы: родственный отбор, прямая взаимность, косвенная взаимность, пространственный отбор, групповой отбор. На нашей сегодняшней встрече я хочу рассказать про прямую и косвенную взаимность и, если будет время, немного о пространственном отборе. Также буду рад вопросам о других механизмах. Итак, прямая взаимность — это идея «Я помогу тебе, ты поможешь мне». Она была описана в важной работе Роберта Триверса в 1971 году. Прямая взаимность приводит нас к так называемой повторяющейся дилемме заключенного. Мы будем играть в ту же игру, что и раньше, но не один раз, а несколько. Если мы играем несколько раз, то просто отказываться уже не будет наилучшим вариантом. Потому что если я откажусь в первом раунде, то это может вас расстроить, и вы больше никогда не станете со мной сотрудничать. Но если я с вами сотрудничаю, хоть это и затратно для меня, но это может привести к тому, что вы тоже будете сотрудничать. А экономисты могут доказать теорему, так называемую народную теорему, которая утверждает, что можно найти равновесие Нэша с сотрудничеством. В повторяющейся дилемми заключенного. Но вопрос вот в чем. Как в эту игру будут играть? И этот вопрос был задан в важном исследовании политолога из Мичиганского университета в конце 70-х Роберта Аксельрода. Он сказал, давайте устроим компьютерный турнир по этой игре. Люди присылали ему компьютерные стратегии для игры, повторяющиеся дилемму заключенного, а он запускал их друг против друга, после чего объявлял победителем. Удивительная вещь в том, что хотя многие пытались создать умные стратегии, которые пытались предсказывать, пытались понять, в двух соревнованиях подряд победила самая простейшая стратегия из всех. Простейшей стратегией была трехстрочная компьютерная программа, созданная специалистом по теории игр Анатолием Рапопортом, и она... В общем, тит вот тет око за око. Я начинаю с сотрудничества, а потом я делаю то, что вы сделали в предыдущем раунде. Поэтому, возможно, без... Вы можете даже не заметить, что играете сами с собой. Вы играете с собой на шаг назад, так как я делаю в точности то, что вы сделали в прошлый раз. И эта стратегия в то время считалась чем-то вроде мирового чемпиона по телеме заключенного, но в ней была проблема. В ней есть вот такая проблема. Если два титфо-тет игрока играют друг против друга и случается ошибка, если один из них по случайности отказывается, то другой даст задачу. И этот бесконечный цикл возмездия разрушает сотрудничество. В общем, титфо непрощающий. Однако, чтобы хорошо справляться в мире, где есть ошибки, турнир Аксельрода таким не был, но если вы хотите подумать о реалистичном мире, где люди ошибаются, то вам понадобится механизм для прощения. А Титфотет такого не имеет. В моей диссертации я взял естественный отбор, запустил на компьютере соревнования, а потом провел математический анализ, чтобы понять, что случится, если поместить его в контекст, где ошибки случаются постоянно. И мы играем не с помощью стратегий, присланных людьми, а выбранными естественным отбором из пространства всех стратегий. Итак, я начал со случайно собираемых стратегий. Первое, что получается, это всегда отказываться. То есть, если люди играют случайным образом, то лучше всего отказываться. Но, к счастью для моей диссертации, все не закончилось на этом этапе. Случилось кое-что интересное. Появился TitFotet. И можно доказать, что TitFotet является очень хорошим катализатором для появления сотрудничества. Это сильный раздражитель, который нужен, когда почти все отказываются, чтобы получить небольшой кластер, где происходит сотрудничество. Но удивительным образом TitFotet мгновенно заменяется другой стратегией. И эта стратегия TitFotet с прощением. Тут какая-то ошибка форматирования. Итак, прощающий тит сразу же заменяет обычный. Что такое тит вот тет с прощением? Если вы сотрудничаете, я всегда сотрудничаю. Но если вы отказываетесь, я все равно с некоторой вероятностью сотрудничаю. Кстати, это рецепт спасения множества браков. На кухне в ящике хранить игральные кости. Ну, понимаете, бросаете кости, и потом решаете, прощать или нет. Все будет более-менее стабильно. Потому что вам необходима вероятностная стратегия, так как детерминированная может быть обманка. Вот, значит, такая математическая модель для эволюции прощения. Но дальше происходит еще одна интересная вещь. Если все играют с помощью Tid for Tid с прощением, а я буду всегда сотрудничать, то я не получу никаких недостатков, так как все хорошие. Хоть я никогда не буду мстить, знаете ли, это не важно, потому что никто меня не обманывает. В современной биологии это называется случайный дрейф. Я про нейтральную мутацию, и на нее нет никакого давления. После установления тит с прощением, случайный дрейф уничтожает его и приносит всегда сотрудничать. Прямо как с птицами на островах без хищников, теряющими способность летать. Биологические особенности нуждаются в давлении отбора, чтобы сохраняться. В общем, мы перешли к всегда сотрудничать, однако вы можете догадаться, что случится дальше. Мы как бы пригласили шествие всегда отказывающих. И вот у нас есть простая математическая модель истории человечества, а люди писали целые книги про такие колебания. Между Войной и Миром. Но это самая любопытная вещь во всей моей работе про эволюцию сотрудничества за последние 20 лет. Я всегда нахожу колебания. Сотрудничество никогда не бывает стабильным. Нет никакого стабильного равновесия. Общий объем сотрудничества в системе полностью зависит от того, как долго вы сможете его поддерживать и насколько быстро вы сможете его восстановить после разрушения. И это то, что нужно человеческому обществу. Нужны структуры, которые быстро восстанавливают сотрудничество после того, как оно нарушается. Потому что оно будет нарушено, можете не сомневаться, оно всегда нарушается. Мы видим такие же колебания также и в работе финансовой системы, к примеру. Есть простое правило. И я люблю простые математические результаты, что прямая взаимность допускает эволюцию сотрудничества, если вероятность наличия следующего раунда больше, чем отношение издержек к выгоде. Полные математические выкладки довольно сложные, но иногда возникают некоторые простые правила. Но давайте я перейду к косвенной взаимности, потому что, вероятно, она даже более важна в контексте нашего мероприятия. Вот картина Винсента Ван Гога «Добрый самаритянин». Мы, конечно, не знаем, какие на самом деле были мотивы у доброго самаритянина, чтобы помогать этому человеку, но, предположительно, он совсем не думал так. Что если это первый раунд, повторяющийся дилемма заключенного? И для меня было бы лучше сотрудничать с тобой. Вместо этого добрый самаритянин помогает и, возможно, думает в таком ключе. Я помогу тебе тот поможет мне. Ну, то есть, если я окажусь в такой ситуации, то кто-нибудь может мне помочь. Ладно, как нам заставить работать косвенную взаимность? Если бы мы могли приписывать репутацию игрокам. В общем, игрок А помогает Б, и репутация А повышается. Когда А не помогает Б, тогда репутация А падает. После чего понадобится естественный отбор для выбора стратегий, основывающих решение о помощи на репутации других. Итак, нам нужны механизмы, которые устанавливают репутацию. Сеть идеально справляется с такими вещами: репутационные механизмы пришли в аукционный eBay и отношения купли-продажи. В общем, есть... есть теория, которую я разработал с Карлом Сигунтом в конце 90-х годов, а экспериментальное подтверждение было опубликовано в 2000 году. Там люди провели эксперименты со студентами, усаженными перед компьютерами, выяснилось, что люди помогают тем, кто помогает другим, и помогающие люди имеют больше выигрыш в конце концов. Для косвенной взаимности вам понадобится молва и сплетни. То есть люди, вот тут что-то происходит между двумя людьми, остальные замечаются, а потом молва распространяется по популяции и эмпирические наблюдения показывают, что люди одержимы сплетнями. Мы говорим про других. Мы говорим с другими людьми о других людях. Люди проводили эксперименты в британских поездах, ходили туда-сюда, послушивали, о чем разговаривают пассажиры. Я без понятия, насколько это законно, так сказать, но 60% обсуждаемых тем были в определенном смысле связаны с косвенной взаимностью. Таким образом, выходит очень интересная вещь, что для идеального механизма косвенной взаимности вам понадобится человеческий язык. История человечества, как вы можете заметить, была давлением отбора, которое привело к социальному разуму и человеческому языку, потому что вам необходимо понимать, кто и что для кого сделал в социальной сети. А также вы должны быть способны рассказать об этом. Мой друг Дэвид Хейт из Гарварда отлично высказался на этот счет. Для прямой взаимности у вас должно быть лицо, а для косвенной взаимности у вас должно быть имя. И в нашем мозге очень многое предназначено для того, чтобы распознавать лица, считывать намерения в лицах и пытаться понять, что люди могут сделать. Но этого недостаточно для косвенной взаимности. Для косвенной взаимности вам надо уметь обсуждать других. И это видится типичным человеческим свойством. И здесь снова есть простое правило. Естественный отбор может поощрять сотрудничество через косвенную взаимность, если вероятность знания чужой репутации превосходит отношение издержек к выгоде. В общем, вам нужны механизмы для того, чтобы взаимодействия не были полностью анонимными. Если все действия полностью анонимны, то появляется проблема. Но еще одна проблема появляется из-за того, что присвоение репутации, скажем, молва или слухи, само по себе должно быть игрой, которая обязана проводиться честно. То есть это проблема сотрудничества и отказа более высокого уровня. И она на самом деле изучалась. Почти все. Пространственный отбор это просто идея о том, что соседи помогают друг другу. И сотрудничество возникает тогда, когда сотрудничающие могут собираться в кластеры. А потом кластеры сотрудничающих могут победить отказывающихся. Мы изучали это дело на графах. И исследовали разные виды сетей. Однородные случайные графы, случайные графы, безмасштабные сети. И, к нашему глубокому удивлению, мы нашли прекрасное простое математическое правило, что такой графовый отбор поощряет сотрудничество, если отношения сдержат к выгоде больше, чем среднее число соседей. Таким образом, пространственный отбор работает, когда у вас есть несколько близких друзей. Если же вы взаимодействуете понемногу с очень большим числом людей, то этому механизму становится намного труднее работать. Еще одна вещь – это эволюционная теория множеств, где людей относят к разным множествам. Они взаимодействуют с другими и стремятся попасть в успешное множество. Это также приводит к формированию подходящих пространственных структур, которые могут быть мощным механизмом для того, чтобы сотрудничающие находили друг друга. То есть вы узнаете о группах, которые хорошо совместно работают, и вы хотите попасть в такую группу. Итак, вот пять механизмов. Я рассказал про три из них. Тут приведены простые правила для каждого из пяти. А это люди, с которыми я сотрудничаю в группе «Здесь в Гарварде». Еще я недавно написал книгу «Суперкооператор», в которой я обобщил все эти идеи. Спасибо за внимание. Задам вопрос Мартину, пока Николас настраивает свои слайды. Один из способов рассуждения о пространственном отборе, я думаю, он на самом деле... Я думаю, его изучали ровно так, как он работает, то есть подслушиваясь в летних поездах. Это приводит нас к совсем другому вопросу о частной жизни, о понятии сетей и наших технологиях, которые дают возможность иметь намного большие сети близких отношений. В общем, когда заговорили о том, что большие сети не имеют того же уровня сотрудничества, связано с тем, что они больше, или с тем, что они слабее связаны? Ясно. Так называемая хорошо смешанная популяция – это полный граф, в котором все взаимодействуют со всеми одинаково сильно. И это не дает давления отбора для сотрудничества. То, что вам в действительности нужно, это несколько связей с людьми, которые сотрудничают. Но здесь есть довольно интересный компромисс, так как я могу достигнуть этого, скажем, просто имея единственного друга. Мы будем сотрудничать и никогда не будем обмануты. Но если появится кто-нибудь еще, понимаете, я мог бы увеличить мою общую выгоду, создав новую связь. То есть мы строим сеть побольше. И вот что обнаружилось в недавнем исследовании. Сеть становится больше и больше, создает больше и больше благ, но становится все более уязвимой для обмана со стороны отказывающихся сотрудничать. И в момент, когда они смогут разрушить ее, мы имеем наибольшее благосостояние. То есть всегда необходим компромисс между благосостоянием и стабильностью.